Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и работа в Польше, жесть или что будет если отработать 400 часов в месяц на производстве, так называется это видео, потому что в нем я хочу разобрать именно эту тему, ну и заодно представить вам очередную, очень хорошую, актуальную вакансию в Польше от одного из самых лучших и надежных агентств по трудоустройству, с которыми я когда-либо сотрудничал, это агентство ProExWork. Не первый год я уже профессионально занимаюсь трудоустройством людей на работы в Польше и частенько сталкиваюсь с тем, что люди перерабатывают неимоверное количество часов. Например, на вакансии в городе Дембица работа на складе и производстве автомобильных покрышек. Там, на этой работе от нас работают люди э, так сказать индивидуумы которые вырабатывают по 350 по 400 и даже 450 часов в месяц представляете друзья это не фантастика не вымысел это реальность я конечно же не сторонник э, таких переработок потому что это очень сильно может э, подорвать здоровье с одной стороны но с другой стороны если человеку нужно кормить семью э, которая находится в украине в беларуси либо в россии к примеру и человек приехал просто на пару месяцев, чтобы заработать как можно больше денег, и при всем при этом ему позволяет его здоровье столько работать, то в принципе это его жизнь, его дело ему виднее. Так вот, друзья, сегодня я представлю вам вакансию, которая подойдет как тем, кто хочет приехать на три месяца, к примеру, по биометрии, и срубить как можно больше денег, заработать как можно больше денег и уехать домой. Так эта работа подойдет и тем людям, которые хотят приехать в Польшу на постоянно, перетянуть Сюда семью и остаться здесь жить. Сегодня я представлю вам работу на производстве автомобильных тентов, ну и различных брезентовых тентов, которые натягиваются на специальные цеха по производству чего-либо. В общем, друзья, чтобы много не разглагольствовать, легче будет, если я сейчас покажу вам, прямо на ваших экранах, сам рабочий процесс этой работы, условия труда с этой работы, чтобы вы понимали представляли, что будет вас ждать, когда вы поедете в Польшу трудоустраиваться через меня на эту работу соответственно ну а за кадром я буду вам засчитывать подробное описание этой вакансии поэтому внимание на экраны Работа в Польше от Work. Место работы города Куна и Конин. Это в 100 километрах от города Лось. В общем, самый центр Польши. 10 человек нужно в город Куна и 4 человека в город Конин. Пол мужчины, женщины и семейные пары требуются. Возраст от 25 до 40 лет. То есть, вот такие возрастные ограничения на этой работе. Зарплата 11,5 злотых чистыми в час. Первый месяц работы с повышением до 12 злотых чистыми в час со второго месяца работы для обычного работника. И до 12,5 злотых чистыми в час, соответственно, для бригадира, плюс премии за хорошую работу. Внимание, бригадир обязательно должен иметь водительские права категории B и владеть польским языком на коммуникативном уровне. Для остальных эти требования не обязательны. Предоставляется проживание в хороших условиях, плюс доезд до работы. Оплата за жилье пополам с работодателем. 350 злотых в месяц за жилье вычитается зарплаты работника жилье в 15 километрах от рабочего места мы предоставляем автомобиль который вы сможете использовать и ездить на работу в месяц можно зарабатывать 3000-5000 злотых чистыми и выше в зависимости от выработки. Рабочее время обязательное время работы 8 часов в день, 5 дней в неделю. Внимание! По желанию можно работать в субботу и в воскресенье вырабатывая неограниченное количество часов в месяц. Переработки, еще раз повторюсь, по желанию. Описание производства брезентов для навесны цехов, изготовление автомобильных тентов и чехлов для палаток, Работа несложная. Каждые 2 часа перерыв по 5 минут, после первых 4 часов перерыв 20 минут. Работодатель предоставляет чай, кофе, сахар и питьевую воду бесплатно. Требования готовность работать, нормальная физическая форма. Ни знания польского языка, ни специального образования на этой вакансии не требуется. Желающим изготавливаем воеводские приглашения на работу и карты побыту. Вот такая вакансия от агентства ProExWork. Если у вас остались вопросы и вы заинтересовались этой работой, то прошу вас писать мне прямо сейчас по номерам телефонов, которые уже появились прямо вот здесь, в нижней части вашего экрана, там Viber, WhatsApp. Обязательно отвечу вам в будние дни, в рабочее время и будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Также обязательно поделитесь ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в работе в Польше. Напишите побольше комментариев под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Если вы хотите ехать на заработки, но не знаете, с чем можете столкнуться в Польше, не знаете всех нюансов и тонкостей переезда, то советую вам заказать компетентную консультацию от меня по скайпу. Заказать вы ее сможете пройдя по ссылочке, которая вскоре появится прямо вот здесь на вашем экране. Поддержите это видео лайками, подпишитесь на этот канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции и видеоролики э, на моем канале. Ну а с вами был Антон Блюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!